увидел, что пожарные машины не могут проехать, остановились. Получается, я вышел, смотрю, там девушка ну, плачет, зовет на на шестой этаж, если пойду оттуда смогу я как-то вытащить или помочь поднялся на шестой этаж постучался в дверь открыла девушка нам не помогал получается в общем руки у меня дрожали из-за того что эта девушка слышал как она кричит я хотел эти горшки с цветами убрать аккуратно получается там все четыре штуки я уронил как-то там как бы беспорядок устроил Попытался, открыл дверь, попытался дать ей руку, вижу, что не достаю, получается, и сам чуть не упал вниз головой, как-то удержаться очень трудно было, первый раз чуть не упал, и потом подумал, получается, может быть, сумкой получится, у меня сумка была маленькая с собой, Я посмотрел, ремни достаточно крепкие, и попробовал, получается, она зацепилась как-то, было очень трудно, потому что она теряла сознание периодически. Как-то она чуть-чуть зацепилась, я ее вытащил. И как-то я схватился за ее пальцы крепко. Потянулся чуть наверх, потом за кисти рук. Ну, в общем, каким-то образом как-то ее потянул на себя. И она уже вышла с этой форточки и потихонечку поднял. Как только поднял, она потеряла сознание, получается. Несколько раз терял сознание, приводили в чувство. Потом забежали сотрудники МЧС. Сказали, что нужно ее спустить в скорую. И пока я ее спускал, поднял, получается, и пока я ее спускал, в подъезде было очень много дыма, и сам чуть не задохнулся, получается, потом часа два-три я потом себя приходил. Я представляю, что пришлось перейти этой девушке. После этого я ушел. Не хотел, чтобы кто-то об этом знал, но так получается, что друг рассказал там, и, в общем, начали мне звонить все. Так что как бы не считаю, что это каким-то поступком героическим. Я думаю, любой человек должен там помогать таким образом.